Слушай, а может быть парнями поменяемся? Да не вопрос, давай. Ну все, мы пошли. Подожди, а твой парень? А у меня нет пар... Поменялось ни на что просто. просто Простоволосилось. Че ты встал, пошли. Да не трогай меня, Ты меня не любит Отстань от меня, уходи Вот так взял вот и ушел Не плевать на меня И ушел не так, и пришел не так А что же нужно-то? А, вернулся, да мнения своего нет Плевать Пьяная баба себе не хозяйка Пил Ой, слушай, а это это, не Катька? Да, это у которой еще ноги такие кривые Да, и волосы такие ублюдские Да, вообще Привет! А на самом деле красивая, нормальная девчонка. Розовыми. Катюш, какая ты красивая, такие стройные, волосы яркие. Завидуют. А твои родители случайно не пираты? Потому что у них такое сокровище, как я. Может, ты себе корму отожрала. видела, как... Неправда, худенькая, маленькая. <свят> а твои родители случайно не коллекционеры? Потому что я дорогой экспонат. Нет, потому что ты редкостный долбил. Не получилось. Таких? Карин, слышишь, а скажи, пожалуйста, ты бы носила каблуки, если бы у тебя не было ног? Ну нет. А зачем тогда одеваешь личик? Ну ты же тросы для чего-то носишь. И тут подколоть не получилось, Карину. Там, поддержать. Поддержать. Да уже нет ничего. Тест на доверие, ты нам доверяешь? Доверяю. Падай. Ребята, кушать? да похуй. Да похуй. Да пусть лежит, е-мое. Хлеба не просит. Уезжаем! мы завтра уезжаем. И опять раскладывают вещи. А что, заранее не, не собирают вещи-то? Он дорогой, Карин, нет. Давай купим, пожалуйста. Карин, я сказал нет. Жень. А. Да вы хоть и помаленьку вас. Я сказал нет. Прикольный. Не трогай, это я купила. И не трогай. Слышь, Карин, а слабо в море вещах искупаться? Ну, давай. Искупай! <связь> <связь> Заднюю дала. Забоялась, кто купается в феврале в море. Слушай, а вот мне мальчику нравятся высокие блондины, такие с голубыми глазками, загорелые вот в футболочках, в джинсиках. А мне брюнетки высокие вот с такими. Не поднимает намеков-то, смешных намеков. какой вкус. Ты чего? Ничего. Алло. Здравствуйте, вас беспокоят из колл-центра. Ответьте, пожалуйста, на парочку вопросов. Чего ты с ними разговариваешь? Брось трубку. Я тебя сейчас брошу трубку. Зачем с тобой сделаю? Чувак, у меня просто там девушка работает Оцените качество нашего обслуживания от одного Девушка, звони через колл-центр, ну прикольно За десяти Только поставь деньги, сука Ну да Ой, а ты в Ты бы меня хоть раз с собой взяла на свои тусовки Ой, я с женатыми и не хожу на тусовки Слушай, а я твой муж вообще-то? И что? Ты думаешь, я буду изменять своим принципам родитель? А женатого мужа тоже на тусовки нельзя брать Разве можно? Такие красивые мужчины, такие высокие, такие... Сегодня Карина Кросс впервые увидела баскетбол, и баскетбол впервые увидел Карину Кросс. Что такое кроссовер? Не знаю, что такое кроссовер. Судья в баскетболе показывает пробежку! Каждый день ты рулишь! Каждый день! Ты даешься, как живешь? Как живешь Москва? А кроссовер, по-моему, это машина просто. Которая у тебя была? Это как предсказуемая, вообще не страшно. Алло. Аварию, Че, да? это шут, это... И правда посидели. Накрасили, может, чем. Мальчики со школы не виделись, такая ты красавица. Да ты отлично выглядишь, Со школы вообще не изменилась! В смысле, я в школе уродиной была. У меня брыки были. Это ты со школы не изменилась. Копыла такая же, вот такая. Сама копыла. Ненавидели. Видимо, в школе друг друга ненавидели. Уродина! Жирдяйка-то! Дура! У нас с Сане произошел казус. Мы не знаем, что значит вот этот вот знак. Аня, давай свои поближе а -а -а. подойди и объясни. Нельзя возбуждаться в отеле, иначе все начинает загораться. Я думаю, так. Помогите, что это значит? привет! Да привет, привет уже! привет! привет! В и части Дамы и Троллит стюардессу, ну чё там, думаю понравится. вот понравилось. Ой, а чё там написано? Ничего, тоже троллит. Ну все, я в Москве, это можно понять. В Москве Сити. Тиктокером. В Москве Сити. Ну и по охране наш любимый. Ну вот ТикТокер самый главный. Призник Москвы. Это твоя маска, я видел, я видел. Это твоя пашка. Добавляйте Каринину маску и все смейтесь, все семьей и друзьями. Ну, Карина, она такая же. О-о-о-о. Типа, привет. Давай прикольно порваем, Почему я думал, что-то может она сделать нормально? что то им смешно, только им, по-моему, смешно, больше никому. А Афония, покажи не... часы. Афония? А у Афонии давно видео не выходило на канале очень. Не знаю, что произошло с бриллиантами часы у него. Покажи, пожалуйста, часы. Здесь побольше. Мужские. Часы и это единственное, что было. Готов на короче. Готов ж? Готов? Зато так такие красивые-красивые. Так что размер имеет значение. Подождите. У меня 20 часов нет. В принципе, они не нужны, в принципе. Больше, больше энергии, подаришь. Прикольно, вообще прикольно. Неужели все билеты купили? Ой, Карин, как много тебе игрушек подарили? Красивые. Можно мне того? Нет! Подарили игрушки, вообще прикольно. Взрослому человеку. Почему нельзя? <связывая> Потому что это мое. Ну так у тебя... Нельзя! Это мне подарили. И, как всегда, мимишна. Очень. Уйди! Ну, ладно, я ушла. Слышь, Карин? Карин? Карина? Карина? Слышишь, почему такого так нет? Там уж нельзя так девушку будить с утра. И в обед тоже. Достой! А почему не выкладывать? Потому что не ну и что? Ну да не выкладывай! Да почему? Да потому что. Я уж смонтировал. Минутный ролик смонтировал? Ну да. Полчаса на велосипеде. Полтора часа на беговой дорожке. Десять приседаний. Самые лучшие фрукты. Фрукты? А сфоткай меня с моей подружечкой, с моей любимой, классной подружечкой. Я ее так сильно люблю. Так любит, что задушит, наверное. Что она мой футбол гладела без проса, сука? А счет? Счет, сама оплатит, себя придет, оплатит. Мать и воды! Хватит? Иди <смех> <Еще, да. смех> <стой, стой>, <смех> И куда ты побежишь, блядь? Зачем я на это спросила? Я, пожалуйста, не надо! <смех> на самом деле, здорово, очень здорово проехать. Карин, я не понимаю, почему ты не можешь себе найти нормального парня. А я понимаю. А просто нет настоящих мужчин. Все крутят задницы свои. Это настоящий мужчина. Ну просто танцор. Как красиво. Ух ты. Ух ты. Карина в Хабаровске. Прикольно, чё. Будет концерт на... настоящий. Холодно, сухо. Прикольно. Слоумо. Песок садится на песок. Так приходите, мы уже <пух> готовы к вам. <свят> мы вас заметили уже. Ребятушки, прямо сейчас свайпайте и смотрите клип Ершова на битах, потому что я стала и сценаристом, и режиссером. Посмотрим, конечно. и смотри, это очень работа. Свайпай. Хочу личную встречу с Кросс, и я выберу именно тебя.